Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители. 25 сентября на блошином рынке, Сделанного в СССР, проходил аукцион. Если вы не видели первую часть, то советую посмотреть. Аукцион проводил президент Союза коллекционеров России Архипа Валерий Анатольевич. И в конце видео вы увидите фрагмент аукциона на блошином рынке «Ретро», который проходил там два года тому назад. И вел его также Валерий Анатольевич. И даже увидите, что я там выиграла. Ну, а теперь давайте посмотрим, то, что было 25 сентября. Два с половиной литра. Два с половиной литра. Это кто? Кто выпускал? Петр Первый. Петр Первый выпускал. <с потом повторили уже на гусь хрустально уже намного позже. Итак, вот такая вот бутылка два с половиной литра можно наливать все, можно клюшон, можно коньяк. Ну, кто, на что, кто на что учился, да. Итак, бутылка 50 рублей. Галерка, а, они там заняты продажей. Ладно, 50 рублей. Никто не хочет. Блюд. 550, 650. 700. 750. 800. 800. 800, 800 850. 900. 950. 1000, 1000 рублей, 1100, 1100, 1200, 1300, 1300, 1300 раз, 1400, 1500 раз, 1000. 1600, 1616 номер, 1700, 1700 раз, 1700 два, 1800 не сдаётся 16 номер. 1800 раз. 1900 раз. 1900 два. 2000. После 2000 у нас идет 500 рублей шаг. А, 2000 раз. 2000 два. 2000 три. Продано. Спасибо. Это ваза, которую можно недорого взять. Итак... 50, 300, 300 рублей, чтобы уже никто не торговался. 300 рублей раз, 300 рублей два, 300 рублей три. Продано. Я так, кто у нас взял сушник? Вот еще остался из этого же комплекта чай. А? это чайный. да нет, по-моему. Может... А, это, это кофе. Это, нас... это может быть кофей. Это у нас Шлегель Миль. Оскар, ну вот из этого комплекта, извиняюсь, да, это из другого, но тоже ГДР, а, тоже в прекрасном состоянии, почему говорю, потому что, опять же, позолото не потерта по краю, и совершенно я цели. Уже держу. Итак, кофейников? кофейников? Я держу. А, Насколько Мария, четвертый номер, 50 рублей. Итак, 50 рублей, раз, 50 рублей, 100 рублей, 100, 150. 150. 150 рублей. Раз. 150 рублей. Два. 105. 200 рублей. 200 рублей. 250. Дядя, ты даешь? 250 рублей. Раз. 250 рублей. Два. 300 рублей. 350. 350. 350. 350. 400 рублей. 450. 450. 450. Раз. 500 рублей. 500. 550, 600, 600 рублей раз, 600 рублей два, 650, 700, 700 рублей раз, 700 рублей два, 700 рублей три продано. Итак, э, ну вот эта вот цинковая сверху крышечка, все как положено, пивная, но маленькая, зато все, все на ней все целенькое, все не побитое, в идеальном состоянии, где-то на, я думаю, 60-х годах. Итак, кружка для пива, все-таки еще читабельно совершенно, и, э, на ней нормальная надпись, и, ну она чуть-чуть, конечно, помятая, но все равно это абрикосовская, революционная царская коробка из-под я так думаю. Итак, коробочка. 50 рублей. 50 рублей. Раз. 100 рублей. 100 рублей. Раз. Опа, 150. Новый товарищ у нас включился. 150 рублей. Раз. 150 рублей. 2. 200 рублей. Две. 250. 200. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. 2. 300 рублей. 3. А вот теперь у нас будут. Подменять. Это, короче, смотрите, кто любитель кофе, это турка, тоже совершенно не позванная потому что и тыльная сторона, на которую ставят на плиту, и внутренняя сторона, конечно, все чистенькая. И, и как положено, а? Она медная, да, и внутри как как и положено Армения, Производство Армения. А? Производство Армения, Армения. Производство Армения Они совершенно в идеальном состоянии Они не такие старые Совершенно не пользованные Но будут э, в вашем, скажем так э, в вашем пользовании Очень приятно из них пить конечно. А, Итак, 6 бокалов. Пусть никто цвета. не возьмет? 6 бокалов. 50 рублей Сосед из э, отдела ковров дает 50 рублей за 6 бокалов. По 10 рублей бокал. По 8. А, любитель коньяка теперь 100 рублей. 100 рублей. Раз. 100 рублей. Два. 100 рублей. Три. Продано. А, а э, да. Да я, я же не знаю. Кричи. Да. Кричи, маши там Сколько? Да. 150 рублей. 200 рублей. 250. 300 рублей. 350. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 400. 1000 рублей дает человек. 1000 рублей. Раз. 1000 рублей. Два. 1000 рублей. Три. Продано с номер 15 с надписью «Россия». И в конце сюрприз от Валерия. Разыгрывался... Олимпийский мишка из его личной коллекции. Походу ее движения, следующая цифра будет выигрышной. Есть, выигрышной да. Походу, вот а давайте нецелованного кого-нибудь пригласим. А вот, девушка, идите сюда. О, и ты, здорово. Иди, Евгения. Не Нецелованного нам надо. Да, Женя, давай, давай. Вот, вот, очень 17, Какой номер? 17, 17. 17. Какой следующий? 25. 25. Так, 22. 22. <соцентр> у кого <соцентр> меньше есть между 17 и 22? 22. 21. 21. О! Меньше есть? Нет. Между 17 и 17. 20... 17 номер. А, так все, все 17 уже. номер. <соцентр> благословь> благословь. А, ну, а, нет, давайте да, поздравим человек. Я из своей коллекции дубль у меня есть олимпийского мишки. А, вот такого поздравляем, вот Поздравляем, поздравляем Теску э -э -э -э -э. мне дают Я тоже Мишка Номерок Номерок можно сдать Ребята, вам все Купленные наши вещи Вам упакуют, рассчитайте Когда следующее актен? Конечно У нас Мария Великотная Самая покупабельная Оказалась Спасибо, всего доброго Китайская пара а, Может быть она какая-то дорогая Не знаю, попалась Вот здесь даже есть клеймо а тут дракон? Нет, но наверное, не очень не она очень старая, но я хочу вам сказать, что если на нее посмотреть... Мне, кстати, ради на, на просвет видите, какая она интересная? Да, да это шикарно. Итак, 100 рублей машите речи. 100 рублей, 200 рублей. 200 рублей, девятый номер, 200 рублей, раз, 300 рублей. Так, вы не опускаете? 400 рублей. 400 рублей, 400 рублей, раз, 4... 500 рублей, двадцатый номер. Включился борьбу 500 рублей, раз, 500 рублей, два. Шикарная чашка с просветом. 600 рублей. Правильно я сказал? 600 рублей, раз, 700. 700 кто больше, кто больше. Чашечка про светы, дамы, дамы. Итак, 700 рублей. Раз, 700 рублей. Два, 700 рублей. Три. Шикарная чашечка, 20 номер. Книга о вкусной и здоровой пище. Смотри, какая шикарная. 50 какие-то. Расклад. А по, может быть 40 даже, самым, и 66, есть, Какой И 56-й Какой год? год? Какой? Ну кто? Давайте, 55. кто угадает. 56-й. Седьмой. 56. Опа! А вот Сколько? мне был год в, это, в, в этом году. 66 62 О, -о, -о, -о. Да. о прекрасно! Свеженькая. Свеженькая, да, конечно. Ну, значит, мы тоже свеженькие. Итак, книга о вкусной и здоровой пищи. Начальная цена 100 рублей. 100 рублей. 100 рублей, 100 рублей берет девушка вот в первом ряду, 22 номер. 100 рублей раз, 100 рублей два, 200 рублей, 300 рублей. 300 рублей номерочек там, 16. 300 рублей раз, 300 рублей два, 300 рублей три. Продана книжка 62 -го года. Молодцы. книжка хорошая. О, а вот такой вот керамический э, чайник, совершенно целенький, за... с цветочками, ну, стоит, а, стоит. ручная роспись. Такой вот милый. Кто? Беларусь? <свят> Твоя родина, да. Не знаю, слушай, не знаю. Наверное, Украина, да. Ну, как бы то ни было, вот он есть. Итак, 10 рублей. Берем, Берем 100, 100 рублей. рублей 33 третьи. Наши ну, чудесные а блоки э, а решили купить этот чайник за 100 рублей. Может, его кто-то и перебьет. Итак, 100 рублей. Опа, двадцать первый номер пошел. 300 рублей. Он коварный, он не раз. первый раз. 30 рублей двадцатый номер. 30 рублей. Раз курс. 30 рублей. 300 рублей. 400 рублей. 500. 500 рублей. Ничего себе серьезная заявка на успех. Итак, 500 рублей. Шикарный чайник, в котором, кстати, долго хранится кипяток в, в, в горячем состоянии, потому что он керамический. Называется треский. доливной. Совершенно верно. Доливной чайник. Все они знают. А Итак, 500 рублей. Раз. 500 рублей. Два. 500 рублей. Три. Друзья. Сейчас мы с вами виртуально находимся на моей даче. Посуду, которую украшает эти полки, я купила на блошиных рынках и большую часть на барахолке в Александрове. Ну а вот и чайник, который я купила на аукционе два года тому назад. Видео о моих покупках вы увидите в следующий раз. И благодарю вас за то, что были со мной. Желаю вам удачи, здоровья и мирного неба над головой. До встречи!